Цель нашей экспедиции? Один из вулканов Камчатского полуострова. Наташа, термометр положите сверху, а нам понадобится в первую очередь. профессор, я вас слушаю. А этот вулкан сейчас того? Что? Ну, извергается? Нет, он сейчас бездействует. Пойдемте, я вам покажу. Запишите, пожалуйста, что мы имеем возможность спуститься в кратер и произвести там научные работы. Сергей Сергеевич! Очень туго не набивайте, как бы пробирки не лопнули. Нет, я осторожный я помню. Сергей, Сергей, скажите, а вдруг вы спуститесь в кратер, а вулкан начнет измерять? Да, Возможная вещь. Э, Наташа, нам прибыль? Да, по три простите, пары человека. Простите, простите, пожалуйста. А какова главная научная задача вашей ну, выяснить, нет ли в Катаре каких-нибудь или ценных для нашей промышленности элементов. А именно? Ну, к солен, э, Сера, Селен, Бор, Флор, Флор, и так далее. Простите, как? Да. Сера, Селен, Бор, Флор, тор. Ясно. Простите. А, да. а кто будет состав вашей экспедиции? Да ну, вот, пожалуйста. Геолог Александров. Очень приятно. Одну минуточку. Сейчас, сейчас. сейчас минуточку. Вот так. Хорошо. Вулканолог Венчура. Хорошо. Приятно. Очень приятно. Так. Вельчура, Очень приятно. Вельчура. А кем я проводил? Очень приятно. Одну минуточку. Так. Да, в мобил, Очень приятно. Так. Наташа, наташа, российский, сидик, играй. все хорошо. Одну минуточку. Одну минуточку. Так. Хорошо, Одну минуточку. Ну и я, профессор Бурат. Очень приятно. Одну минуточку. Очень Но. хорошо. Одну минуточку. Одну минутку. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну а... зачем это, товарищи? Одну минуточку. Одну... Все уложила. Ну вот, можете идти. А то я вижу, вам не пели. <свят> Спасибо, Михаил Константинович. До свидания, ребята! До свидания, Не забудьте, что завтра утром отплываем. Помню, помню! Простите, профессор, а в котором часы? С каким-то походом. Нет, нет, нет, никаких проводов, никакого шума. Прощайте. Нет, да? а я еще не прыгал. Куда? Очень пить Ну пить пойдем, как пить. Зиночка, дайте к нам плевка. Очень пить хочется. Ты знаешь, завтра? А на каком теплоходе? Тише, это тайно. Профессор категорически запретил всякие проводы. А мне? Перед прыжком не помогай. Только прыгаю сейчас. Ну, одну кружечку можно. Налейте, налейте, Зиночка. ну что ты с вами делаешь? Где ты это делаешь, Андрей? Чего? За твое скорое возвращение. За твои будущие рекорды. Только смотри, Наташ, там не забудь меня. Знаешь, ребят. Глупость, ты знаешь. Атонин! Давай на старт! Иду! Иду на Ну вот так тебе хорошо будет! Меня тут уже поджал! Смотри, я прыгаю пятый. Считай. первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый это я. Пятый! 하나 둘 셋! Вы, собственно говоря, какого номера ждете? Пятого. А, а Шатала. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять не по форме. Нацепили? я понимаю в арифметике 3 номер, грубо выражаясь, стырее Прости. Прости. Андрей! Андрюш, все же понятно. Чего же ты? Что вам понятно? Что? Ну, такой случай. Ребята все вроде сочувствуют себя. Что же меня жалеете? Чуткость проявить хотите? Понимаешь, не надо мне это. Не надо мне ни сочувствия, ни утешения. Не надо! Так не неспокойно. Настя, тебе кажется, что-то сказать. Дело в том, что вы ошибли своих лучших чувств. Пятый номер был пустой номер. Я просила оставить меня в покое. Вот сегодня, к примеру, на аэродроме прыгали парашютисты. Четыре прыгнули, а, а пятый, научно говоря, с вот вам картина, достойная кисти Айвазовского. Хотя выявить в лицо. Парень на ветру сидишь. Глаза у тебя красные. Простудился, что ли? Да это не ответ. А с чего же? Может от слез. Мол, что бывает, знаешь. Поплачешь, легче станет. Но я плакать не умею. А есть с чего? Есть. Ты мне, пожалуйста, может, поможешь. Понимаете? Прыгал я сегодня с самолета и не прыгнул. Я спортом парашютным занимаюсь. Так... А с самолета-то прыгать реально страшно, а? Да нет, не страшно. Сколько раз прыгал, не трусил. Ну а сегодня что же? Черт, сам не знаю. В голове затуманилось, закружилось, завертелось и конец. Не прыгнул. А внизу люди стоят, голову задрали, ждут, когда прыгнул. Ой, позор. После такого дела, знаешь, на глаза стыдно показаться. Конечно, стыдно. Ты что, летчик? Да нет, я вузовец. У нас сейчас каникулы, я вот прыгаю. Понимаешь, какое дело? Есть у меня к тебе предложение. Хочешь матросом ко мне на теплоход? А он стоит. Хорош. А Поедешь на один рейс, проветришься. А теплоход-то куда идет? Да тут он. Теперь ты не все равно. <laughs> да верно, все равно. я бы поехал. нашли свое место. Ну иди, иди сюда. Я ж пошутил. Какой странный. No. <laughs> <laughs> диаграмму хризантема хризантема о чем вы мечтаете? примите квитанцию пион пион я мечтаю о вас. Примите радиограмму, незабудка. Незабудка. Зачем мечтать, когда я здесь? Примите квитанцию. Лопух. Анна Лопух, я мечтаю, чтобы вас здесь не было кокетка. Очаровательная девушка. Я ей посылаю резида. То есть о ком вы мечтаете? Она мне отвечает, пион, я мечтаю о вас. Тогда я посылаю незабудку. Зачем мечтать, когда я здесь? Ну, она мне отвечает, там и так Но предупреждаю вторично, что если кто-нибудь хотя бы посмеет подумать о ней, будет иметь разговор со мной. Понятно? Андрей! Андрей! Как ты с почему молчишь? Ты зря тогда расстроился. Подумаешь, с каждым может случиться. В следующий раз прыгнешь. Ты со своим сочувствием. Я не хочу, чтобы меня жалели. Что ты злишься? Сразу кричишь. А раз виновата, так оставьте меня в покое. не лезьте за своими утешениями. Прости меня. Это не тот ли самый пятый номер, который, грубо выражаясь, дрейфил? хоть в сердце яд, но блещет взгляд. Итак, товарищи, мы приближаемся к цели нашей экспедиции. В разрешении товарища капитана приступаем к оформлению группы, которая пойдет на вулкан. Должен предупредить, товарищи, что нам известно только, что вот есть вулкан. А что это за вулкан? В какой характер его извержений? Каков химический состав его лавы, пепла, газов и прочего? И с какими промежутками они выделяются? Нам ничего не известно. Экспедиция может наткнуться на ряд совершенно неожиданных явлений. Мы можем оказаться в кратере, например, во время взрыва. Мы можем попасть под обстрел вулканических бомб. Я это говорю к тому, что нам нужны люди смелые, решительные, не теряющие мужество ни при каких обстоятельствах. Ну, конечно. горы не морское дело. Но я так полагаю, наши ребята и на вулкане не растеряются. Правильно я говорю? И подкачаем? Подкачаем. подкачаем? Разрешите мне пойти с вами? Пишите Латонин. И меня запишите. Запишите. Стоянко. Запишите меня. меня. Я, я, я, я, я. говоря, запишите меня. нам больше не нужно. Ну вот и отлично. А в случае необходимости в случае необходимости мы подкинем в помощь экспедиции нужное количество людей. Так, Михалка вы нас держите все время в курсе вашей работы. Наташа, это на вашей ответственности. Наладьте беспребойную связь. Есть. Ну, кажется, все в порядке. Как будто все, прошло. вас. Благодарю. Спасибо, дальше. Имею сделать отвод Андрею Латонину. Профессор нам объяснил, что на вулкан требуются люди храбрые и крепкие. А между тем Андрей Латонин человек трусливый, о чем хорошо известно и ему, и еще кое-кому из присутствующих. А поэтому считаю Латонина для экспедиции неподходящим. Пусть Латонин сам скажет. Шаталов прав. Я не гожусь. А вместо Латонина пойдет Шаталов. Спасибо, Да. Нельзя. Профессор надо устроить перебрал. Правильно, мировой ученый. попали в интереснейший момент. Мой молодой друг, вы понимаете, что в науке все элементы. Всякая работа, почетная и ответственная. Как это ни прискорбно, поверьте мне, я сам очень жалею, но выхода нет. Вот в интересах нашего общего дела. Наконец, если хотите в интересах передовой науки, вам придется остаться здесь сверху. Профессор, для науки я готов на все. Очень хорошо. В случае необходимости вы окажете нам помощь. Условьтесь, радистка, она будет сигнализировать вам ракеты. Есть. Простите, профессор, у меня к вам вопрос. Прошу вас. Действительно ли мое пребывание наверху есть в интересах передовой науки? Безусловно. Все. Да, скоро не морское дело. Ну вот, мы в преисподне. Каталов! Поищем место для вас ходящий. Ну вот, здесь остановимся. Надо вещи давать. В порядке. В порядке вещи укладывают. Ну и не теряем времени. Зафиксируем нашу работу. Значит, вы, товарищ Александров, Беру на себя магнитность и замерение трещин. Совершенно верно. Вы, товарищ, чурак, беру образцы бомб, пепла и лавы. Совершенно верно. Товарищ Яковлев. Собираю возгоны и газы. И берете на связь веренча. Да, Да-да-да, да. Так. Товарищ Соколов, произвожу новизок и вот съемку. Совершенно верно. Но вы занимаетесь по хозяйству. Есть по хозяйству. Ваше дальше занимается своим. Радио. Я веду не в них. Совершенно верно. Есть, помочь устроить антенну. Вот сюда отбивайте. Так. Михаил Константинович, я вам тут местечко устроил. Благодарю вас. Да? Здесь установлена. Хорошо, пишите. Говорит вулкан. 6 часов 15 минут. Находимся на дне кратера. Приступили к научной работе. Настроение отличное. Привет, друзья. Есть. А ну-ка, давай тебя на фоне трещины. Пожалуйста. Елок на пумароле! Елок на пумароле! Елок на пумароле! Михаил Константинович, говорит Москва, слушайте. Красная площадь. Бой Часовский, Лёвский башня. В Москве ночь. А у нас 8 утра. <звучит> вот она. Морская дисциплина. Наташ, дайте сказать, колочек. Дай руки Ру... мыть. Руки мыть, перед едой. Дай-ка, вычка. Вот мы теперь едой. руки, руки, да? перед руки. Ед руки перед едой. Есть. Вы, товарищи, а ну-ка, Мы руки перед да едой. мы с руки Да янка, время. время.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 машину к полету. Есть закрытый дым. Сначала я ничего не увидел, но спустившись ниже, я разглядел местность у края кратера. Там никого нет. Никого? Никого. Но все-таки сбросили запасные веревки, провиант Да, груз на всякий случай сбросил. Он лежит там у края кратера. Ну уж парашютист, потому что самолету приземлиться негде. Есть у нас парашютист? Одну минутку. Все свободные от вахты собирают. Хорошо. Проходите, товарищи. Снимайте места. Все. Так вот, товарищи. Есть у нас прошутист? Я вообще не прыгал, но могу попробовать. Нет, Я это говорю, не годится. Нужен же товарищ. Я могу попробовать. Нет, нет. Нет у нас парашютистов. Есть. Я парашютист. Ну вот, отлично. Так вы то говорите, товарищ Латони. Рассветы вылетаете. Все свободны, товарищ Собокович. Я свобод. А что? Ну я не могу. Да. да. да. Город дело не морское. Возле <связь> океана <связь> <связь> Oh, yeah. Yeah, I love it. is Что случилось? Вулкан извергается. Все погибли. Один я остался наверху, еле спать. Но вы сбросили запасные канаты? Сбросил. Но они как-то упали, сорвались, упали в кратер. Почему не дождались гидросамолета? Бежал предупредить о катастрофе. Мы и без вас догадались. Пойдете на трое суток, подойдет за уход танк. Есть пойти под арест. Оцените после. Сейчас поведете спасательную экспедицию. Есть вести экспедицию. Как поведет себя в приличный вид. Есть привести себя в вид. Давай, долезешь. Бамбил. Давайте. Михалкой Сергеевич осторожнее. Чего, спасибо. Я с профессором, а я пойду с приборами. 不 Товарищ капитан, разрешите отсидеть. Усижу, подумаю, это бывает иногда полезно. Ну что ж, подумайте. Только после чая. Боялся, вулкан. Теперь их не боюсь, я про них все знаю.